Музыкант Александр Козликин тоже сегодня с нами, друзья, по вашим многочисленным просьбам. Ты знал эту песню про курочку? Ну, Нет. Как же. И, конечно, ты как юрист, ты как юрист. Тут все ясно, конечно, с точки Статья, юридической. <свят> <свят> <свят> ну что, давай пригласим тебя на сцену. Можно я затронусь за тебя, Александр Козликин, друзья? Вы тоже хотели его увидеть. Можно я дотронусь до тебя, До ресниц своих и до волос, И в душе надежду затая. Можно я задам тебе вопрос, Я не буду с неба звезд рывать, Облака на нитках приводить Только буду губы целовать Только буду я тебя любить А потом в сторонку отойду Буду слушать трили соловья Мне с тобой лучше, чем в раю Радость черноглазая моя Я не буду с неба звезд рывать, Облака на нитках приводить, М -м -м. Только буду губы целовать, Только буду я тебя любить. А еще взгляну в твои глаза И лицо слезами окроплю Разреши хоть раз произнесу Это слово нежное люблю Не буду с неба звезд срывать Облака на нитках приводить М -м -м. Только буду губы целовать Только буду я тебя любить Только буду я тебя любить. Спасибо. Вы расскажи нам про эту песню. Где ты ее услышал? Интернет. И, ну, я ее когда-то давно слышал от ребят во дворе. Но тогда я слов не запомнил. Ребята, а потом... Я вам скажу интересное. Вот это слова, слова. Сани Коренюгина, он живет во Владикавказе. Ему будет очень приятно, что его песня вот, испол... вот исполняется вон здесь. Спасибо, ребята. Yeah. No, no, каким? Каким?